Всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как отключить журнал активности чтобы windows 10 за нами не шпионила так давайте с вами приступим что на нем необходимо сделать нажимаем пуск выбираем параметры и здесь у нас есть вкладочка конфиденциальность провалимся в нее далее мы с вами Провалимся в журнал действий. Вот. И здесь у нас стоит галочка «Сохранить мой журнал активности на этом устройстве». Ее необходимо снять. Мы ее снимаем. И еще необходимо очистить журнал действий. Нажимаем «Очистить». Окей. И все. Журнал действий у нас очистен. В принципе, и все. Таким нехитрым способом можно отучить шпионить операционную систему. Хоть в чем-то. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!